Инструментальное исполнительство подразумевает различные техники звукоизвлечения, что приводит к ряду трудностей и путаницы при сочинении оркестровой музыки при помощи библиотек. Для начала нам нужно с вами разобраться в артикуляциях в целом, услышать, увидеть и применить на практике различные техники звукоизвлечения. Рассмотрим артикуляции и штрихи при помощи скрипичной группы. Легато Стаката спикато тремоло коленьо. и приема звукоизвлечения скрипичной группы. Пиццикато Стоит заметить, что использовались разные библиотеки, так как средствами одной библиотеки реализовать все разновидности артикуляций и штрихов не получится. Поэтому я советую вам скачивать на сайтах производителя демо-версии библиотек, чтобы увидеть какие штрихи и артикуляции присутствуют в той или иной библиотеке. Да и в конце концов это дело вкуса, кому какая библиотека придется по душе. Теперь мы имеем представление об артикуляциях в целом. Настало время разобраться в различных вариантах переключения таковых в библиотеках оркестровых инструментов. Большинство библиотек выпускаются уже собранными патчами, где производитель назначил пустые клавиши на переключение между артикуляциями и происходит это таким образом. В начале у нас мелодия легатта. Затем мы нажимаем клавишу, назначенную на переключение артикуляции. В нашем случае это пиццеката. Записываем тему и заканчиваем трелью крещендо. А все вместе это звучит так. Но не всегда производитель назначает переключение артикуляций на одни и те же клавиши. Это вносит сумятицу в процесс сочинительства, так как пока мы привыкнем и запомним, где и какая клавиша отвечает за какую-либо артикуляцию, мы посидеем. И тут есть несколько решений проблем. Первое. Если мы не особо разбираемся в тонкостях управления библиотекой на уровне разработчика, то нам приходится уповать на функционал переназначения клавиш переключения артикуляций для упрощения выведенной в интерфейс библиотеки. На примере нескольких мы разберемся, как реализована данная функция. Библиотека Albion 2 от компании Spitfire Audio реализовала переназначение клавиш переключения артикуляций при помощи ползунка с изображением клавиатуры в левом нижнем углу активного окна инструмента. Нам достаточно зажать данную кнопку и движением влево либо вправо переместить весь набор переключателей в необходимую зону клавиатуры. В библиотеке Cinematic Strings переназначить переключатель можно нажав на кнопку с артикуляцией назначенной по дефолту клавиши левой кнопкой мыши вместе с зажатым шифтом и затем нажать на нужную нам клавишу на MIDI клавиатуре. Теперь переключение данной артикуляции назначено именно на эту клавишу. Все остальные артикуляции в этой библиотеке настраиваются подобным образом. В библиотеке Sign Strings переназначить переключение артикуляций можно во вкладке Mapping в разделе Case switch Map. В строке с артикуляцией активировать функцию Learn и нажать на нужную нам клавишу на MIDI-клавиатуре. Мы видим, что клавиша красного цвета была перемещена на ту клавишу, которая нам удобна для переключения. Такими манипуляциями мы можем настроить библиотеки в нашем темплейте под себя. Но стоит заметить, что не все производители делают уже собранные патчи инструментов с настроенными переключениями артикуляций. Чаще встречаются библиотеки с раздельными артикуляциями. То есть одна артикуляция занимает один миди-канал ВКонтакте, нежели в случае с библиотеками собранными патчами, где десятки артикуляций занимают одну миди-дорожку. И чтобы не плодить в окне проекта дорожки с различными исполнительскими штрихами, мы прибегнем к помощи функционала под названием Expression Map, исключительно в Cubase. Но об этом мы поговорим в следующем уроке.